Чувак с тюрьмы откинулся, зашел в кафе, сел. Подходит к нему официантка, он, «Ох, мне б чайку!» Она, «Какой вы хотите? У нас 20 сортов!» Он так думает, «Блин, да хрен его знает!» «Ох, с 90-х сидел, какой там чай!» И говорит ей, «Да на твой вкус, красавица!» Идет она, значит, на кухню к повару и говорит, да там зэк пришел, руки синие, все в наколках, не знаю, что делать. Чай попросил на мой вкус, прям боюсь, что прибьет, чтоб вдруг не такой. А повар говорит, да ты не переживай, сейчас сделаем. Навел он чаю чефирчику и говорит: Ну, все, бери, неси ему. Вперед она на подно ставит, несет Зеку, тот выпивает чай, вытирает так, и говорит, да, девчулька, жизнь ты тебя потрепала. Спасибо огромное за поддержку и комментарии. Кто не подписан на мой канал, подписывайся скорее.